Здравия вам, господа бояре. Сегодня мы с вами разберем один уникальный числовой миф. Речь об украинском населении. Наши друзья украинцы очень часто любят нам говорить, что их 40 миллионов. Они прям так говорят и пишут. Но ну, 40 миллионов нас очень много. Слышали кота по много, много Мы вторая армия чего-то там на 40 миллионов слышали, да? Но на самом деле их намного меньше. Я не могу согласиться с цифрой 40 миллионов человек, потому что это статистика 2014 года. А с тех пор многое изменилось. С тех пор целых 5 украинских областей перешли. В состав Российской Федерации и население этих областей уже украинцами не является. Люди уже получают российские паспорта, скоро этот процесс будет завершен, но Украина по-прежнему почему-то считает этих людей своими. Однако на территории всех этих областей, речь о Запорожье, херсуния ЛНР, ДНР и Крыме, на территории всех этих пяти областей проживает 11,5 миллионов человек, которые уже де-факто не являются Украиной. Но нельзя этих людей уже причислять в украинское население. Поэтому от 40 миллионов необходимо эти 11,5 миллионов отнять, и мы получим более скромную цифру. 28,5 миллионов человек проживает на сегодняшний день в Украине. Но это еще не все. Дело в том, что Украину с начала спецоперации покинула в статусе беженцев, покинула 10,5 миллионов человек. Поэтому от 28,5 миллионов мы отнимаем 10 с половиной миллионов и получаем скромных 18 миллионов человек часть из этих беженцев уехала в европу часть в россии кому где удобнее кто куда хотел тот там и обосновался но и это еще не все на самом деле в украине меньше 18 миллионов человек на сегодняшний день потому что около 400 тысяч человек погибло в результате спецоперации вот. это данные не мои я просто балабол да я не военный эксперт поэтому вы можете пользоваться любыми другими данными но они будут отличные от нуля и от 18 миллионов придется какое-то количество отнять и получите более-менее внятную цифру но вот здесь вступает в игру еще один немаловажный такой вот знаете гипотетический момент мне очень часто э, любят напоминать о том, что я люблю говорить о мужских правах. И что вот э, как-то не упоминаю о том, что Путин гонит там всех россиян на войну. Там и так далее. Что это все очень плохо. Да, все бежим умирать там и так далее. На самом деле Путин не запретил россиянам покидать страну даже во время мобилизации. А Зеленский запретил украинцам мужского пола покидать страну с самого начала спецоперации кто из этих президентов более зверско поступил с мужскими жизнями и с мужскими правами сколько бы народу осталось в украине если бы зеленский разрешил мужчинам, которые не хотят во всем этом барахле, во всей этой вакханалии участвовать, да, сколько бы мужчин осталось в Украине, сколько бы вообще населения осталось в Украине, если бы Зеленский разрешил своим мужчинам передвигаться туда, куда им захочется. Я так думаю, что 95% украинского мужского населения сказали, да нафиг оно нам надо, не будем мы непонятно за что, здесь воевать и жертвовать своими жизнями. И я так думаю, что в Украине осталось бы как раз, ну, может быть, полмиллиона тех вот бандеровцев, шиновмерлых, там вот этих товарищей, которые очень не любят всяких кацапов, которые вот прям хотят и рвутся идти воевать. Вот они бы остались, да. вот они бы остались. И это было бы, наверное, реально население Украины. Что вы думаете по этому поводу, можете, конечно, написать в комментариях, но пишите аккуратно, потому что роботы удаляют всякий зашквар. Всем пока!